всем привет это канал психологии счастья где счастье это смысл жизни меня зовут елена и сегодняшняя тема как влюбить в себя мужчину я вам расскажу про семь вещей которые должна делать девушка чтобы влюбить в себя любого мужчину это работает с абсолютно любым мужчиной любого возраста любого социального статуса и так если вам интересно и вы хотите узнать все семь вещей Досмотрите да это видео до конца. Давайте начнем. Первое это контакт глазами. Важно научиться смотреть мужчине в глаза. Когда вы с ним знакомитесь, когда вы с ним разговариваете, когда вы его провожаете, когда вы его встречаете, когда вы ему что-то рассказываете, когда он вам что-то рассказывает. Очень важно держать контакт глазами. Вы должны себя чувствовать комфортно, вы, когда вы можете смотреть в глаза, улыбаться, смотреть в глаза, удивляться, смотреть в глаза, возмущаться. Контакт глазами, он создает такую невидимую связь, которая манит человека. Если вы этого не умеете делать, то не нужно... Стараться вот так вот посмотреть на человека, да, и пялиться на него. Начните практиковаться с друзьями, с родственниками, с соседями, с людьми, с продавцами в магазине, с собаками. Начните потихоньку учиться смотреть человеку в глаза и создавайте этот невидимый манящий контакт. Второй очень важный момент, как влюбить в себя мужчина, это быть счастливой самой и наслаждаться жизнью. Любой мужчина хочет быть женщиной, которая счастлива которая умеет кайфовать, вот, знаете, независимо от того, вы пьете чашечку кофе, или вы смотрите на небо, или вы идете по магазину, вы должны показать вкус жизни, то есть, когда женщина даже ест определенный обычный салат, она такая, она может смаковать она может проявлять свои эмоции. Вот это вот ощущение кайфа от жизни, оно должно передаваться. И неважно, вы рассказываете о чем-то, или вы просто смотрите кино, или вы разговариваете по телефону, вот это вот ощущение внутреннего кайфа, внутренней такой вибрации, это очень важно. За такой женщиной любой мужчина потянется, потому что его будет привлекать магнит который просто притягивает третий элемент очень важный элемент это включенность это включенность в мужчину Включенность в его жизнь, в его чувства, в его эмоции. Даже если вы ничего не понимаете из того, что он говорит, может быть, он у вас а, ученый, или может быть, он суперкрутой бизнесмен, который какие-то вам серьезные вещи рассказывает про сток-маркет или еще что-то, да, и вы, допустим, ну не понимаете этого, не знаете, вы ему говорите, слушай, а что это значит «да», «А как это? А объясни мне, пожалуйста!» Или вы говорите, «Слушай, звучит так умно, так интересно, а ты можешь мне объяснить, про что это?» И мужчина будет видеть, что, блин, она не понимает, но она, ей интересна. То есть тут же вы проявляете этот вкус жизни, тут же вы ему включёте, что мне интересно, что ты рассказываешь, мне интересно тебя послушать, мне интересно с тобой поразговаривать, мне интересно вообще услышать тебя. Мужчина сразу почувствует свою важность, свою значимость. И таким образом вы включены в его жизнь Любой мужчина хочет, чтобы с ним была женщина, которая включена, которая живая, которая интересуется тем, что у него происходит. Следующий, четвертый, очень важный элемент – это женская сексуальность. Если вы сделаете все три элемента, которые я сказала до этого, но упустите сексуальность, то вы будете классным другом, вы будете просто там классной сестрой, я не знаю, такой прямо, ну вот как бы, знаете, девчонка-пацанка, вот прямо она такая классная, она такая понимающая, но романтики не будет. Поэтому сексуальность, женская сексуальность, она должна быть. И вы должны ее проявлять с мужчиной. Что нужно сделать, чтобы проявлять сексуальность? Первое, это нужно вообще принять ее в себе. Принять сексуальность, увидеть ее в себе. И когда вы считаете себя сексуальной, желанной, красивой, и когда вы можете быть... В унисоне со своей сексуальностью вы можете где-то использовать взгляд сексуально, где-то тембр голоса, где-то сексуальное движение руками, плечами, бедрами. Неважно, где-то может быть сексуальная шутка. То есть вы должны проявлять сексуальность. Вот это вот такая вот... Специя женская, такая искра женская, которая должна подпитывать все, что происходит. Контакт глазами, сексуальность, включенность, сексуальность, вкус жизни, сексуальность. Какие-то женские элементы, красные губы, красная помада, красная майка. а Может быть яркая какая-то другая деталь – может быть, какие-то там тапочки с пушистыми там штуками какими-то. То есть сексуальность, она у вас может быть своя. Найдите свою сексуальность, научитесь с ней быть в контакте, показывать ее, проявлять. Пятый компонент – это принимать мужчину таким, какой он есть. Шестой компонент – это а, заботиться о мужчине, но заботиться о нем не как мама, а как женщина, это очень большая разница. И последний, самый важный компонент, наверное, это уважать и восхищаться мужчиной. Про эти три компонента я уже рассказывала в другом видео, которое называется «Для чего мужчине нужна женщина?». Я обязательно оставлю ссылку под этим видео, переходите и посмотрите все семь компонентов, как влюбить себя в мужчину и что должна делать женщина, как себя проявлять, чтобы мужчина был с вами на всю жизнь, и чтобы он восхищался вами как женщиной, любил вас как женщину и был счастлив, что рядом с ним именно вы, именно такая, какая вы есть. Если вы не видели видео, как влюбляются мужчины и как влюбляются женщины, Ссылка будет внизу. Очень важный момент, не пропустите. Поставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. Поддержите мой канал, поделитесь им со своими друзьями на Фейсбуке, Вконтакте, Твиттере. Пошлите его тем людям, которым оно может быть интересно. Поставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, обязательно нажмите на иконку с колокольчиком, чтобы получать новые видео. И спасибо вам за то, что вы смотрели «Психологию счастья», где счастье – это смысл жизни.